Так, здравствуйте всем, меня зовут Зайцев Алексей, сегодня я вкратце расскажу о том, как зарабатываются деньги в NSP э, с маркетинг-планом данной компании и каким образом вообще э, строится структура. То есть, что хочется отметить, что есть ключевые ходовые продукты, которые покупаются регулярно. То бишь, если вы начали пользоваться данным продуктом и его рекомендовать другим людям, то очень большая вероятность того, что люди будут заказывать его повторно. Это, на самом деле, вот самая большая ценность в этом виде бизнеса, когда людям понравилось то, что они купили, и они заказывают это повторно. Смотрите ситуацию, да, то есть у вас есть любимые продукты. Это может быть омега, это может быть колодное серебро, это может быть жидкий хлорофил. ну и другие продукты, которые вы берете для себя в НСП, и вам, как клиенту со скидкой, имеется дисконт 30-40% на данные продукты. То есть, что происходит? Вы берете для себя напрямую у компании и начинаете приглашать клиентов, которые тоже для себя пользуются продуктом. Новичок, который совсем новичок, вот он еще совсем-совсем новичок, он как раз вот эти вот 30-40% может заработать на продажах. То есть есть люди, которые купили по цене оптовой, а продали по цене розничной. Когда вы зарегистрировались в компанию, вы попали в квалификацию ассистента. То есть это статус, при котором вам начисляют 5% назад с ваших же покупок больше ни с кого, ни с чего не начинать. То есть, если вы ассистенты подключили там 5 человек, сколько бы они ни купили, вы с этого не зарабатываете. Как правило, ассистент еще ничего, никого не успел подключить. Как правило, ассистент – это клиент, который берет для себя продукцию и 2-3-4 месяца ее покупает, распробует, убеждается в том, что продукт ему нужен, и в этот момент ему можно позвонить и сообщить, что «дорогой мой, у тебя есть доход И получается, что клиент, который не строил структуру, а просто был вот просто клиентом вашим, накушал на больше чем 100 баллов продукции, это примерно там, 130 долларов, и вы ему сообщаете о том, что он может в компании забрать деньги либо деньгами, либо продукции. Ну, собственно говоря, это для вас повод сообщить человеку что-то положительное, кроме как «купи продукт». Да? Получается, что люди, увидев какие-то первые небольшие начисления, иногда открывают глаза о том, что в этом виде деятельности есть доход, потому что они еще ничего не сделали, а прибыль уже получили. И вот таких клиентов вы подключаете. Клиенту для того, чтобы стать консультантом, нужно сделать 150 баллов 2 месяца подряд. Я буду рисовать умноженное на 2. Когда человек 2, 2 месяца по 150 баллов делает, он имеет 10% со своей покупки. То есть то, что вы купили сами и то, что купили все ваши клиенты, вы с этого получите тоже 10%. Следующий статус, если мы хотим увеличивать свой доход, то мы делаем 400 баллов всей своей структурой 3 месяца подряд. Ранг присваивается на четвертый месяц, то есть 3 месяца подряд нам платят как консультанту. Десять процентов сети. А когда он э, наступает четвертый месяц, у нас 20% с личной покупки, э, то что мы купили себе, да, и э, 10% с людей, э, которые. Чуть ниже нас по рангу, да, то есть, ну, бывает так, что кто-то здесь уже кого-то приглашает, да. С их веточки у нас есть фикс, да, 10% со всей сети на, на всю глубину. И с новичков, которые э, подключились как клиенты, вы получаете 15%. То есть, вот таким вот образом вы, увеличивая э, свой товарооборот, делая объем регулярно, заметьте, регулярно, э, получаете бонусы в виде роста процентов по э, структуре. Значит, следующий ранг, он уже... Ну, наиболее выгодный при соотношении объем и проценты выплаты в сеть – это лидер. Чтобы стать лидером, нужно сделать 800 баллов три месяца подряд. Значит, и что это дает? То есть вы покупаете, например, продукцию, там, я беру больше, чем на 100 баллов, ну, и, соответственно, 30 процентов назад вам возвращается. Это очень удобно, потому что есть люди, которые сами по себе лидерами не являются по объему структуры, а они просто, ну, много продавали, или много для себя покупали, или у них там 5 клиентов, все крупные, да, там, и получается, что он берет много продукции на себя, и ему компания возвращает с этого же 30%. То есть если вот человек продавец, ему это очень удобно и выгодно, потому что ему не нужно там распределять как-то баллы, искать, как повыгоднее все это распихать. Я думаю, что те, кто немножко Стивен занимался, они понимают, что это интересная плюшка. Значит, чтобы стать лидером, сделали 3 месяца по 800, если под вами есть предыдущий статус менеджера, вы с него получаете 5%, если под вами есть консультанты, вы получаете с них 15%, да? если под вами есть новички, да, то вы получаете с них 20%. То есть получается, что вам, как э, лидеру, выгодно, выгодно подключать и клиентов, и развивать других, э, ну, скажем так, другие направления активных людей в вашей структуре. В среднем э, лидер, э, человек, который делает вот этот вот лидерский объем, как правило, это не 800 баллов, 800 баллов – это человек, который только квалифицировался. То есть это в среднем, ну, полторы-две баллов. С этого объема начисляется на эту структуру 30%, но лидеру самому, как правило, начисляется 17-20. Ну, грубо говоря, возьмем 20%, вот с двух баллов, например, да, 20% – это 400 долларов. То есть вот такой вот доход имеет э, человек вот при таком объеме. Э, достаточно выгодно. И э, примерно часть денег, то есть еще около 10%, около 200 долларов, съедается э, вот этими новичками, клиентами, каждому начисляется по чуть-чуть. Вот. Самое интересное начинается дальше. То есть обратите внимание, да, то есть вот здесь вы лидер, и под вами есть менеджер, человек, который, с которого вы со всей структуры получали 5%. И вы его вырастили, вот он, допустим, ваш менеджер, да, вот он пошел, пошел, пошла вот эта структура, да, сюда, и он стал тоже лидером, да, и он там, например, начал делать объем там 2000 баллов. И вот э, с этих э, 2000 баллов он получает, соответственно, свои там 400 баксов, и вы э, начали получать не 5 э, процентов, а 11. То есть компания вас поощряет за то, что вы вырастили человека более активного, ну, чем просто чуть-чуть, новичок. И в этот момент начинается как раз вот та э, магия перехода в вас на выращивание людей э, в своей команде, когда вы стараетесь делать так, чтобы ваши люди как можно больше зарабатывали. То есть здесь получается такой момент. Вы вышли на доход там 400 баксов, э, вывели человека на этот доход, да, например и э, вам компания начинает еще 220, да? то есть помогли ему найти таких людей, там, например, троих, да, вот, э, он получает отсюда, там, 660 плюс свои 400, 1000 долларов, да? и вы получаете с его структуры э, 11,8%, ну, то есть примерно еще, э, еще 700 долларов вы получаете с этой вот структуры, то есть за то, что вы вырастили человека на доход, а в 1000 долларов вам от этой ветки начисляется 700 долларов. А, Много-мало, на самом деле, вам решать. Но смысл в том, что здесь выгода даже а, заключается ваша в том, что этот человек может у вас быть намного лучше по структуре. У него может быть лидеров очень много. Он может растить их лучше, чем вы. И в этом ценность а, маркетинг плана NSP, что а, это не обрезает никак ваш доход. Вы продолжаете... Помогать этому человеку, либо не мешать работать, тоже важно. И встроить какие-то другие структуры. То есть, по сути, на этом этапе у нас начинается выращивание активных людей, да, которые будут лидерами вашей структуры. И получается, что человек, который привлекает в вашу структуру, ну, скажем так, он привлекает свою структуру лидера, да, но это вам тоже дает доход. То здесь очень удобно создать... Команду людей, которые будут самостоятельно работать. Для этого нужно их обучить, безусловно. То есть задача э, специалиста НСП, да, то есть человека, который занимается этим бизнесом как бизнесом, это привлечь людей, да, с, помочь им вырасти до ранга лидер, то есть уже ощущать деньги, и помочь им развивать свои структуры. Значит, э, дальнейшая история идет уже просто связанная э, с цифрами дохода и рангами. То есть здесь есть э, ранги. Лидер, ну скажем так, если мы говорим о доходе там, в 1000 долларов, то это примерно лидер-консультант. То есть лидер-консультант – это доход примерно 700 тысяч э, долларов. Я говорю о ежемесячном доходе, а не о разовом. То есть многие сетевые компании, компании прямых продаж говорят о том, что вот вы, вы получили ранг, и у вас будет там какая-то премия. Нет, здесь э, речь идет в NSP о том, что вы вышли на этот ранг, и ежемесячно вам будет начисляться эта сумма от объема, который делается структурой. Следующий ранг э, – лидер-менеджер, это доход примерно 1100, э, примерно 1500 долларов. Вот ну, там может быть и больше, но мы говорим о каком-то среднем. Директор-ассистент ⁇ это доход примерно 3000 долларов до, как правило, 5. Директор-консультант ⁇ это доход примерно 5 где-то 12 тысяч долларов. Разброс достаточно большой, но это связано с тем, насколько люди эффективно выстраивают свои команды. Да? Директор-менеджер, человек, который получает от 10 тысяч долларов ежемесячного дохода, ну, как правило, до 20. Есть экземпляры, кто получает значительно больше, Ну я говорю о среднем. И э, самый высокий статус в компании NSP, это люди, которые зарабатывают от 20 тысяч долларов но ну, это условный такой минимум ну и Назвать это бесконечность нет, но ну, люди, получающие там 200 тысяч долларов в НСП, потому существуют. существует. Поэтому, э, если вы имеете серьезные амбиции строить большой бизнес, то вам нужно просто выбрать ранг, в котором вы будете находиться, которого вы достигнете. Значит, что нужно, чтобы стать лидером-консультантом, это привлечь трех людей э, и помочь им стать лидерами. Чтобы стать лидером-менеджером – это пять человек. Чтобы стать директором-ассистентом, 7. Чтобы стать директором-консультантом – 10. Чтобы стать директором-менеджером – 15. Чтобы стать ЧСД – 20. 20 человек, чей объем будет примерно ну, 800-2000 баллов. То есть задача сделать так, чтобы вы, мы с вами могли приглашать людей, которые будут в этом бизнесе растить свой собственный бизнес и помогать им это делать. Поэтому на этом маркетинг-план не заканчивается. Есть автомобильный бонус, бонус путешествий. Но самое главное понять принцип, что на этапе старта, когда вы клиент, вам нужно перейти в следующий ранг, тогда вам начисляется процент от объема всей структуры. Для того, чтобы увеличить свой процент в два раза, то нужно сделать еще три месяца подряд, подтверждая, ранг. То есть компания поощряет стабильную структуру, которая делает несколько месяцев подряд свой объем. И это почти на каждом ранге. И на самом деле именно поэтому доход э, вот этих э, квалификаций, он стабилен, и это не какая-то разовая премия. Потому что большинство э, участников этой структуры э, делают по 3-4 ну, месяца к своей квалификации. Вот. Я надеюсь, что я разжевал маркетинг-план достаточно подробно, в принципе все, что нужно делать в этом бизнесе, это достичь своими клиентами объема 2000 баллов, стать лидером и приглашать таких людей. В принципе, это основная деятельность в этом бизнесе. И если вам понравилось это видео, обязательно его разошлите своим знакомым, потому что, мне кажется, подробное пояснение маркетинг-плана ну, – одно из очень важных частей нашего бизнеса. С вами был Зайцев Алексей. До следующих встреч. Пока-пока.